Всем привет ребята сразу говорю кто пришел сюда за динамичным красивым видео можете выходить отсюда потому что можно сказать что там будет скучный обычный обзор пак который не наберет даже 50 просмотров что ж тогда начнем первый у нас идет mercedes band 190 второго поколения я его решил сделать чисто матовым вот таким вот на нем конечно можно кататься но я потом покатаюсь дальше у нас идет слишком уж какая-то большая Porsche кайман сравните просто размеры открывается дверь Ой. ну здесь координат нету Видите как сижу Просто кое-кто мне их сделать не может Да и в принципе можете назвать меня Нубом Но я не умею делать корды Дальше продолжим Это у нас BMW Так Вот так. Здесь тоже есть салон Тоже к сожалению без кордов Если были бы корды Я бы покатался бы но Оставим тогда уж так Дальше у нас идет Порше без салона. Я его делал несколько месяцев назад. Старый довольно тоже. С размером BMW, наверное. Не такой уж небольшой, конечно. Это моя лучшая работа, я считаю. Либо вот этот флор лучшая работа. Дальше у нас идет покореженный Toyota, Toyota Corolla, либо же Toyota Sprinter, как я ее называю. М, чисто колеса подлетали здесь. Тор вот есть, шестнарик родимый мой. И, весь покорё... и вся покороженная геометрия кузова. Мой друг хочет заснять сериал с этой машиной, как он ее восстанавливает. Когда он ее выложит, я прорекламлю его. И недоделанный урус может сказать, что он убогий. Я скажу вам тоже, что он убогий. В принципе, вот да, такие машинки у нас я не буду никакие сливать. Если вам интересны какие-то сливы, пишите мне в личку ВКонтакте. Может быть я могу вам как-нибудь продать, либо обменять одну машинку. Вот называется MCHL1710. Да, в принципе, вот такой. Ой, извините мерсики можно покататься вот, коров сбивать, наверно ну, и Ай, барашка давай какой барачка симпатичные вещи я бы с таким джин ну в принципе как то так всем удачи всем пока